Для полного разложения некоторого количества карбоната магния потребовалось 40,8 кГц теплоты. Полученный углекислый газ был полностью поглощен раствором гидроксида стронция массой 378,8 грамма с массовой долей щелочи 10%. Рассчитайте массовую долю в процентах соли в полученном растворе. Тепловой эффект реакции образования карбоната магния составляет 102 на кГц. Значит, что мы с вами делаем? Для начала мы запишем с вами разложение э, карбоната магния на оксид и СО2. При этом у нас сказано, что в нашей конкретной реакции у нас затратилось 40,8 килоджоль. И всегда обращайте внимание на единицы измерения. Мы не знаем на какое-то какое конкретное количество молей. Если это стандартно, у нас сказано, что 102 кГ на моль. Значит, мы с вами можем просчитать химическое количество. Здесь на самом деле можно тепловой эффект реакции разворачивать в разную сторону. Да? То есть можно менять знак, при этом разворачивая на 180 градусов условное уравнение реакции. Нас интересует здесь CO2. Поэтому я могу сказать, если у меня есть 1 моль CO2, значит затрачивается 102 килоджоуля. Если у меня х моль CO2... Значит, у меня при каком-то нашем точном значении 408 кГ. Таким образом, химическое количество CO2 или X у меня получается равное 0,4 моль. Что же делать дальше? Дальше вот этот CO2 был полностью поглощен, поглощен гидроксидом стронца. Стронцей ваш OH дважды. Масса раствора которого... 378 и 8 грамм. Массовая доля 10%. Первое, что мы с вами делаем, это, конечно же, находим массу вещества. Здесь она максимально проста. Можно даже и не считать на калькуляторе. Один знак перенесли. 37 и 88 грамм. И тут же я нахожу химическое количество. Потому что я не знаю, в каком соотношении у меня будет реагировать СО2 и строн СО2, а вдруг чего-то больше. А я же не знаю, какая соль у меня получается. Поэтому обязательно я просчитываю химические количества. 37,88 грамм я делю на малярную массу 122 грамм на моль. При этом получаю 0,31 моль. А теперь мы с вами только лишь будем записывать уравнение реакции. Значит, изначально у меня реагируют стронцы с СО2. Ну, если соотношение один к одному, то образуются стронцы СО3 и H2O. При этом вас должно натолкнуть или смутить следующее: Стронцы СО3 выпадает в осадок. О какой массовой доли соли в полученном растворе можно говорить? Никакой. Если у вас вещество газообразное, малорастворимое, значит состав раствора, оно уже не входит, оно выпало, оно находится за пределами раствора, значит что-то здесь не так. А что же здесь не так? У нас есть только 0,31 моль стронция. Значит столько же вступает нашего углекислого газа в реакцию. Но у нас его в избытке 0,4. Значит, будет проходить следующее, что нашему к карбонату стронца раствору мы добавляем еще CO 2 того избыточного количества. И в результате у меня образуется гидрокарбонат, который уже растворимый. И это то вещество, массовую долю которого нам нужно найти. Теперь нам нужно определить, а сколько же избыточно СО2 у нас будет оставаться. Значит, химическое количество СО2, избытка. Это то, что было, минус то, что прореагировало. Таким образом, у нас получается 0,09 моль. 0,09 моль у нас реагировало СО2. Значит, столько же осадка реагирует, потому что частично растворилось. Нам нужно будет потом знать массу раствора. И столько же 0,09 Моль нашего непосредственно стронцы HCO3 дважды образовался. Значит, мы можем найти массу стронцы HCO3 дважды. Я химическое количество 0,09 моль домножу на малярную массу 210 грамм на моль. Таким образом, получу 18,9 грамм. И у нас остается... Очень важным следующее. А что же у нас входит в состав раствора? Вы можете визуально представлять следующее. У вас масса раствора, я напишу как конечному. Мы брали что? Массу раствора стронцы у УАЖ дважды. Затем туда добавляли СО2. Затем минус та масса стронцы СО3, которая у вас выпала. Массу Стронц и дважды мы с вами знаем. Это 378 8 грамм массу со 2 мы с вами можем легко посчитать то есть масса со 2 это общее химическое количество умножить на 44 это у нас э, непосредственно сейчас с вами посчитаем 17 и 6 грамм и нам осталось только понять а сколько же у нас тронца со 3 останется в растворе как же это сделать? Значит, изначально у нас образовалась 0,31. 0,09 из этого прореагировало. Значит, химическое количество стронция Со3, которое осталось, это 0,31 минус 0,09. И получается у нас 0,22 моль. И тут же я смогу найти массу 0,22. И это нужно 0,148. У меня получается 32,56 грамм. Вот давайте теперь найдем массу раствора. 378,8 плюс 17,6 минус 32,56. И нам нужно посчитать, чему это будет равно. Получается у нас... 363,84 грамма. Отсюда сможем найти массовую долю в струнции HCO3 дважды. Это 18,9 грамм я делю на 363,84. Ну, уже не влазит но тем не менее уже допишем с вами. Значит, в таком случае у меня массовая доля получается 0,052. Ну, округляем мы с вами до целого значения. Это будет у нас пять процентов.